Привет! На связи как обычно Антон. Давным-давно в далекой-далекой галактике какие-то умельцы придумали умопомрачительные детские игрушки, о которых мечтал бы каждый взрослый. В сегодняшнем ролике я собрал для вас полный боекомплект настоящего фаната Саги. Тут вам будет и меч, и роботы, и фигурки. В общем, меня что-то в спойлеры понесло. Сейчас сами все увидите. И не забывайте в конце видео конкурс на 1000 рублей. Ну все, прыгайте на корабль, мы отправляемся. И первым я решил показать вам потрясный джедайский меч. Заранее хочу открыть вам одну тайну. Как-то давно, когда я впервые увидел «Звездные войны», я сразу заинтересовался всей этой вселенной настолько, что нашел и заказал себе джедайский лазерный меч. Сейчас, увидев эту модель, у меня снова появилось дикое желание приобрести что-то подобное. Нет, ну серьезно, вы только посмотрите, какой он крутой. Меч издает звуки из фильма, а при нажатии на подсвечивающуюся кнопку он плавно загорается снизу вверх. Прям до мурашек пробирает. Также очень круто и то, что в нем встроена функции смены цвета. Так можно представлять себя различными персонажами из целой вселенной. Ну как выпуск про Звездные войны вообще мог быть без легендарного робота R2-D2, не правда ли? Модель, на которую я наткнулся, представляет собой очень интересную игрушку с множеством клевых фишек. Тут вам и опции передвижения через приложение на смартфон, и возможность патруля конкретной территории, и выражение милых эмоций. В общем, полноценный робот из фильма получается. С ним даже можно вы только представьте вместе смотреть фильм, а он будет попутно его комментировать. Да, это именно то, чего лично мне не хватало, когда друзья отказывались в третий раз пересматривать серии. Где же он был раньше? Существует целый ряд фигурок, за которыми охотятся не просто фанаты вселенной, но и настоящие коллекционеры. Я бы отнес следующую модель именно к таким. Набор включает в себя мандалорцы и Мастера Йоду. Первое идеально передает героя Джина Дарвина из сериала, наполняя целую комнату атмосферой любимой вселенной. Каждый элемент Мандалорца сделан из хорошего пластика. Причем все тело можно как угодно двигать, ставя модельку в любые позы. Это позволяет снимать завораживающее видео и творить потрясные сценки. Вторая, но не менее важная часть набора – отважный малыш Йода, который бороздит просторы бок о бок со своим другом в поисках безопасного места. Комплект смотрится целостно и круто. Мне безумно понравилось. Теперь же я покажу вам настоящее оружие. Ну а если серьезно, то очень клевую реплику лазерного пестика Хана Соло. Кстати, вот вам интересный факт. Многие не знали, но этот бластер был создан на основе немецкого Маузера c 96 Да, не зря я, видимо, столько серий пересмотрел и новостей перечитал. Ну но все, давайте вернемся к самому оружию. Оно сделано в черной расцветке, имеет красивую наклейку с логотипом посередине, работает на батарейках и оснащено прикольными... Не знаю даже, как правильно их назвать. Рычажками, кнопками... В общем, теми штучками, которые находятся по бокам надписи Star Wars. Думаю, каждый ребенок был бы безумно рад поиграть с таким пестиком. И тут я их полностью понимаю. Так, что там у меня на очереди? О, да это ж тот самый дроид-переводчик 3 который уже готов присоединиться к вам, чтобы помочь в борьбе против первого ордена. Что я могу сказать по этой фигурке? Ну, в первую очередь то, что она имеет очень крутой внешний вид. Детальная проработка персонажа в соответствии дизайну фильма не оставляет меня равнодушным. Во-вторых, это, конечно, клевая озвучка нажатием на кнопку посередине. все такое дело сильно добавляет атмосферы во время игры. Теперь к этому добавьте подсвечивающиеся глаза, поворачивающиеся конечности с опцией запоминания точек, снимающуюся голову и другие элементы. Полноценный дроид получился. Я бы с таким был готов отправиться в любую заварушку. Если я задам вам один простой вопрос, что в фильме олицетворяла власть императора, его железную волю и устрашение, что вы мне ответите? Думаю, вариантов будет немало, но большинство из вас попадет в самое яблочко, назвав штурмовиков. И если какой-то ребенок тоже безумно любит эту вселенную и подобную тематику, то следующий костюм ему непременно бы зашел. Он сделан из приятных на ощупь материалов, достаточно легкий и в то же время яркий и красивый. Я бы в таком даже гулять иной раз пошел бы. Нет, ну а что? Я имел в виду на тематическую вечеринку, конечно же. А вы о чем подумали? Как многим известно, Энакин Скайуокер – один из главных персонажей первых шести эпизодов «Звездных войн». Сейчас люди, не шарящие за вселенную, недоумевают и не понимают, о ком идет речь. Что ж, ну ладно. А имя Дарт Вейдер вам что-то говорит? Конечно, как вы могли его не вспомнить?» Даже ребенок знает, как его по-настоящему зовут. Кстати, насчет ребенка. Почему бы ему не надеть на себя маску Вейдера и не поприкалываться вместе со своими друзьями, ну или не одеться на косплей-вечеринку? Я как раз наткнулся на одну такую в интернете. Она сделана из крутых материалов, состоит из нескольких частей, имеет умное изменение голоса, а также подсветку. При желании можно даже не заморачиваться и просто нажать на кнопку сбоку, которая сама воспроизведет знаменитая фразы героя фильма. «Вот это я называю нелегально крутая находка» зависать с обычными игрушками это безусловно клёво но куда круче порой разбавлять привычные действия увлекательной игрой с радиоуправляемыми штукенциями одной из таких является вот этот корабль из фильма вблизи он выглядит ну просто шикарно вы только зацените эти лопасти эту детализацию не знаю я бы иной раз таким просто любовался не то что играл в него потрясающее в нем также и то что модель шикарно рулится ну то есть вы в один клик можете взлететь и также просто им управлять с этим делом справился бы даже ребенок Корабль может развивать высокую скорость и обгонять все иные дроны, вертолеты, самолеты. В общем, все, что только встретит на своем пути. А представьте, если попробовать снять любительское видео, где вы управляете таким кораблем, приземляетесь на какую-то базу из игрушек в стиле Star Wars и повторяете действие сюжета одной из частей. Я думаю, это было бы просто суперски. Может, даже сам подобное как-то раз попробую. А этого малыша зовут BB9E. Это дроид-астромеханик, принадлежавший первому ордену. Умный робот управляется пультом и голосовыми командами. Помимо стандартных функций вроде езды, построения маршрута и реагирования на препятствия, он умеет разговаривать с другими дроидами сферы из линейки Star Wars, оснащен режимом дополненной реальности и распознает фильмы со своим участием. В его основе лежит принцип гироскопической тяги. При столкновении с какими-либо препятствиями дроид отскакивает от них и едет в другую сторону. Отдельное внимание хотелось бы уделить дополненной реальности. Все дело в том, что в этом режиме можно отправлять скрытое видеопослание. По-моему, это очень крутой способ тайно обсуждать со своими друзьями план по захвату вселенной. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Сейчас я покажу вам просто милейший костюм Дарта Вейдера. Вы только взгляните на этого кроху. Это детский вариант костюмчика, который, на мое удивление, смотрится так же эффектно, как и у самого Темного Владыки. Первое, на что бросается взгляд – легендарный шлем, ставший излюбленной декорацией или элементом косплея. Но шлем – далеко не единственное достоинство. На солнечном сплетении у него находится грудная панель, имеющая три индикатора и несколько прямоугольных кнопок, украшающих необычайно уязвимое устройство, как и в самом фильме. С его помощью регулировалось большинство жизнеобеспечивающих функций костюма. Также здесь предусмотрен пояс, на котором находятся три коробки. Он должен защищать органические и синтетические внутренние органы Лорда. Конечно же, не обошлось и без длинного в пол плаща, который развивается на ветру. Короче, создатели предусмотрели все ключевые особенности. Получился потрясающий наряд, который позволяет погрузиться в атмосферу фильма и почувствовать себя настоящим повелителем тьмы. Ух ты ж блин, это прикольная надувная игрушка Дарт Вейдер. Ничего подобного я раньше не видел. А еще она управляется пультом. Конечно, надеяться на такую же потрясающую детализацию, как было с костюмом, здесь не приходится. Но даже на надувной модели предусмотрены все важные элементы доспехов. Пояс, шлем с вырезанной передней частью, нагрудник, а плащ здесь и вовсе сделан из настоящей ткани. Еще в руках у Вейдера находится красный световой меч. Прислушавшись, можно услышать тяжелое дыхание лорда. Меня этот до дрожи пробрало. Пишите в комментариях, как вам такой Дарт Вейдер. Похож ли на настоящего. Ого! Вот же да! Хотел бы я себе такой наряд. Думаю, любой бы конкурс косплеев с ним выиграл. Только жаль, что размерчик не мой. Это детский вариант костюма сына Хана Соло и принцессы Лей, Кайла Рена. Возможно, вы заметите в нем сходство с костюмом самого темного лорда. И неудивительно. Кайла был одержим образом своего деда Дарта Вейдера и даже решил пойти по его стопам и закончить то, что он начал. Однако, в отличие от внука, Вейдер носил маску и костюм вынужденно, поскольку именно он поддерживал в нем жизнь и одновременно являлся тюрьмой. Кайла же хотел добиться того, чтобы его воспринимали так же, желая стать вторым темным лордом и добиться той же репутации. В его костюме есть детали, которые напрямую отсылают нас к экипировке лорда. Например, шлем, скрывающий лицо и эмоции владельца, а также изменяющий его голос поверх кирасы по задумке надевается плащ вместе с костюмом идет и красный меч который на секунду очень похож на меч сами знаете кого но несмотря на некоторые внешние сходства и очевидное подражание дарту костюм Кайла рена смотрится не менее эффектно быть джедаем значит смотреть правде в глаза и выбирать источай свет или тьму подаван будь свечой или ночью да-да, наверняка по этой фразе вы уже поняли, о ком сейчас пойдет речь. Это надувная радиоуправляемая игрушка Магистр Йода. Лицо у нее, конечно, немного упоротое, но, согласитесь, смотрится это все равно интересно. В руках у йоды световой меч, который, правда, не светится, но я уверен, каким-нибудь приемом он сможет нас, людишек, обучить. На йоду надета настоящая тканевая накидка, да и сам он и хоть и выглядит немного по игрушечному, но все равно интересно его потрогать, пожамкать и просто поуправлять. А, кстати, я придумал, это отличная игрушка для детей, ведь ее практически невозможно сломать, да и в стенки можно врезаться. И что вы думаете, что в выпуске провещий Звездных войн не будет ни одной пушки? Ха-ха, конечно, вы меня плохо знаете. Добавить сюда знаменитую бластерную винтовку я был просто обязан. Она использовалась как стандартное оружие штурмовиков первого ордена. Удивительно, но винтовка в точности повторяет модели с фильма. Здесь есть и оптический прицел, и сборочный съемный приклад, и, похожий черно-белый окрас. Правда, некоторые элементы выделены оранжевым, но ничего, так смотрится даже круче. К слову, пушку оснастили возможностью стрельбы шариками и съемной обоймой. Ребята, готовьтесь! Сейчас вы увидите то, от чего просто челюсть отвиснет. Это скромный, в кавычках, корабль из «Звездных войн», «Опустошитель», который был собран, внимание, из лего-конструктора. Именно он являлся личным флагманским кораблем Дарта Вейдера до момента появления Суперразрушителя «Палач». На сборку этого громилы уходит порядка 4000 деталей. Звездолет оснащен настраиваемой тарелкой радара, огромными выхлопными трубами двигателя и тщательно проработанными элементами обшивки длинного корпуса. Помимо этого, дополняют картину две фигурки с бластерными пистолетами. А сейчас вы точно будете в шоке. Готовы увидеть просто фантастическую игрушку? Настолько фантастическую, как и сам фильм, персонаж из которого и послужил прототипом. Я говорю о сферическом дроиде из седьмого эпизода «Звездных войн» BB-8. Игрушка имеет шарообразное тело, которое помогает ей передвигаться по любым поверхностям, на которой крепится куполообразная голова, напоминающая верхнюю часть корпуса дроида в серии R2. В качестве окраса используется сочетание белого, оранжевого, серого и черного цветов. На голове расположен черный окуляр. Дроида наделили чертами адаптивной личности. Он умеет исследовать местность, реагирует на команды, самостоятельно определяет, когда на пути находится преграда и обходит ее, а также запоминает маршруты и расположение объектов. Связь с мобильными устройствами BBA это осуществляет по протоколу Bluetooth Smart, а также поддерживает и голосовые команды. А еще имеет прикольную опцию дополненной реальности, в которой спутник сможет проецировать различные видосики на любую поверхность.